Я нашел алмазы. Молодец. о Макс. Да, Спроси, okay. учил. да. я oh, yes. oh, Chilmix, да, oh. <плак> <плак> сказал уже. Я... Так, мы сестра но... А, блин, я уже думала, что у... О, гория на всякие аж, потому, что, потому что, типа, мы строим это, потому что нам не хватает этого. Не хватает места уже дома, чтобы... А, я... Мне... Я не могу сейчас подойти, но мне, пожалуйста, построй. И... Нет, Саша... Говорит... А. Саша первый просил, вот где-то тут, короче, мы нужно будет сделать дом. Я... Про возле Размеры дома. дома Олега. Размеры дома чуть-чуть побольше. Олег. Большой, большой, большой. Олег, Любишь амитисты? Олег, да. Нам нужен мой аметист. Ам всё надо, чинить Макс. Поздравляю! Так, спасибо, с... но у меня вообще местные подарения. Так, так, так, так, так, так, так, так. Только сюда. зашел, уже начинаю алмазики добывать. Же 9 сюда, алмазов. Сюда, все, сюда Че хорош. А где же твое достижение? Да? А, а? Вот он, да. Вот, так, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, я Жиза. думаю, то что за еще найти. Возьми все ресурсы за раскинь их, типа чтоб какие а, можно а, прибавлять. Вот как как на... да. Стол, картографку. да. Мне нужно медь. И вот это. Сейчас вот так вот. Так, все. И не хочу уплыть! Все равно скоро я это корче тебе останется. Вот этот он будет твоим полностью. Люди, я пчел нашел. Хорошо, молодец. А Ули может э, собрать этими э, ножницами? Нет, не знаю. Нет. А Ули может почему-то вашок понять собирать, я знаю. Это обидно. Куздоки Тарок. Куздоки второй, вот. Вот так. Торин, Торин, Торин, Торин, Торин. Держи. Mm. Так. Кушать берегу. Так, я запомнил, где копался все. И барабанная дробь. Что я сделал? сделал? Угадайте, что я скрафтил. Не знаю. С升 И что Nossa? же ты скрафтил? Подзорную трубу. А у меня тоже, да? Должен... 네. Нет, только одна. У меня еще, я... мне еще хватит на три штуки. Сейчас медь переплавится. я деревню нашел, графическую. Да, все. Трепички? О, блоки такие желтые в деревне, но в которых... Олег, деревне... Олег, плавает. я сейчас, короче, к тебе подойду, я тебе сейчас отчет скину. <связывается> в общем, за счет... Хорошо, того, что я накопал. Так. Сейчас приду. Вот вот. Гравим деревню, день первый. Внега Ды... здесь был лифу. Подожди ко мне. Так, возле моего дома будет трем рядом дома, Саша. Хорошо. Держи. Я тебе дарю. Подзорный дом. А, здесь был Торинфус. Понятно. Голем, иди сюда. Так. Когда я дострою дом, Саша, я строить свой дом. Да, да, Можно, можно, разрешаем. Так, перерыв Так, слаживаем сюда. Лаз. Так, да, все, я иду дальше строить склад. Склад или склад? Склад. Сказал, склад, склад. Ну, так вот, нам бы быстрее бы сделать. И склад это даже крыши. О, кладу... через пять минут. Через пять минут у одного другого человека съемки. Ой, я знаю про какого ты человека. Да. Ну, еще знаю насколько напастывает. Ой, всё. я вижу озеро лавы. Так, Торин Кузьмин, что я через озеро лавы не пробегал в саванне? Где еще раз? Возле озера. Озеро лавы, саванна, видел? Нет, через озеро лавы. Значит, окей, защитник. Я... Правильно в управлении. Вот так вот. А ты деревню первую нашел в саванне, верно ведь? Или вторую? Или а, саванне, или она деревню? А, там ты еще стоил столб из-за верно? А, а Олег, из назар... ты где? Из я тут. -а. Из-за нет, я ломала желтые блоки там. А, значит, не ты. Э. Отчет. В общем, да, 9 алмазов, 11 лазурита, э -э 70 рудной меди, 2 рудного железа, 4 рудного золота, 18 рестованные пыли, 3 угля и сланец, короче, губля. О, вот сладец мне как раз нужен. Так, отправляйся опять. Я аметистовые блоки. Вот, а сами аметисты нашел? <связывая> там они были, но только я их забыл этот, добыть. Все, в общем, иди, там комната и отправля... есть, Отправляйся, отправляйся. Отправляйся в этот, опять. Кто со мной пойдет? <связывая> мне одному там скучно. Нет, я занят строительством, строительством. Я путешествую, я не могу. Там один путешествует, другой другой строй это а другой вещь стоит на месте <связать> так а, а мы да... будем делать мы по фермов или нет фермов <связать> я думаю бесполезно да не просто если будем искать взрывцы -наз нам нужно будет да херяр динамита <связать> уже кроватями не вариант взрывать это а динамитом прекрасно можно Кровать, ну, да, динамит. Можно, но я это делать не умею, если кто-то другой умеет, то, то... Я умею, я умею, я умею делать. Вот его. когда уже идти в портал БАД. Кстати, Член Микс Макс, макс, макс, макс. найди Апсидиан. Апсидиан, Вот Ты сейчас в шахте? Член Микс Макс, 10, 10 стаков булыжника, накопай по-браске. Сколько? Член Микс Макс, ты сейчас в шахте? А так у меня 17 булы... э, булыжника. Стаков. А стак? Ладно. Член Микс Макс, ты в шахте? Mm. Не стак, а не 17 стаков. Сколько? Для фермы мобов. Ему, мне здесь ему 18. 18 стаков. Лыжника? Да. Что, мне мне 20. 20, ты Получается 28 стаков лыжника. 28. Иди вон. Так, сейчас кирпик отломается мне сначала амитит это выйти, потому что я сделаю это себе кирку. Так, я доделываю а -а стены. Вот я стены сделала, потом вот эти вот деревяшки mm -hmm. я продлил, и мне нужно начать делать пол. Well мире, пол я хочу сделать yeah. из шерсти. Yeah. У нас как раз очень много шерсти. Нам угу. нужно ее куда-то вкладывать, потому что у нас бесконечно и запас а, Я предлагаю сделать красный просто раскрелить красный ковер, прям такой. Красный Нет, ковер тогда мы сундуки ставить не сможем. Я вел не полностью. Там мы же будем возле стен ставить сундуки. Если да, то вот. Нет, мы их именно сложим в ряд. В ряд. В, вокруг стен, короче. А ну, кстати, да, можно, можно, можно, можно. Ну угу. Только у меня красного красного немного. Можно всеми цветами, наверное. Просто в красный бедных зверей. 24 получилось у меня. Вот, нам хватит, наверное. Нет, там он. Ой, я пустыню нашел. Вс. Красный-синий у есть. Песок кому-то нужен? Песок. Ясно, нет. Блин, я не помню, кто у нас один раз был а, шахтером, но я помню, один раз я... мы снимали выживание. И тебе ещё... Это было до тебя. Когда мы снимали выживание, О -о -о -о. То, тогда там кто-то был шахтером, он нам приносил... Я вопрос нашёл... ну, разбойника. Я же шахту на один раз. А, он один из расходил. Он за один раз принес Поч там. Бать вы да вы вдеваетесь? Я не помню, правда, кто это был. Я нашела вам пост разбойников. Он мне принес 100 алмазов один нет. раз. Мы его проверя проверяли на 4. Он X-Ray наверное. Нет, он включил демку прям. А, да? Да, ну, пока... мы, мы смотрели все его файлы, типа. Может ли он. как он этот? Все файлы посмотрели. Нет, у него вообще так, не было. Шафто его выходит, что. Не помню, кто это был, правда. Это был... Это не Тэдди. Этого человека, я знаю, что уже вроде как с нами не снимает. Я очень жаль. Короче, я встречал с разбойником и сейчас буду а а украсть у них арбалет. А, ну, здесь... Да, сказал. О, э э пузырьку. Э uh -huh. А потом что взорвал? Так, ну, нужно... вот.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 да, вот. Так, я уже практически... Ты и только до давай лошади, я сказала, тебя убью. Я тебя и так убью, как бы. Ты не надеешься, ты не убьёшься. Всё, убью. Ещё, правда, убила мечку, но... Знаешь, сделаю себе меч и кирку. Меч Алмаз. первый? Мешчего, Алмазную. Ну, сделай. Же так, две э палки. -э Белая шерсть нужна, нет? нет! Нет, слушай, шерсть не нужна. У нас у нас и у нас очень радужных овечек много. Я хочу с жещиховопрост, но у меня нету лавы, блин. Я гнила тоже. Ну, все, блин, блин, так, даже, мне хорошо. придется еще сейчас опять идти резать овечек, потому что у меня осталось только 23.. 23 оранжевые шерсти. Придется опять пяти орежек э, овечек стричь. Тик тик тик. Алёша, надеюсь, тебе ты меня тыпишешь, да, ведь когда я окончу путешествие, всё, ладно. Ты, так, а, сдохнуть никак? А, ну да, кстати, можно. Мне, не хватило ещё шерсти. Здрасте, человек Спакс. А, у меня ещё жёлтая, жёлтая, жёлтая еще есть. Я потратил всю шерсть, которая у нас была. Шахта там? Так, крыши я строить сразу говорю не умею, поэтому этим займется попозже Вика. Хорошо, Вика. Я крыши строить не умею просто. Круто, Ты можешь? Мне скучно одному можешь со мной в шахту пойти. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. и Крышу да, потом на складе сделаешь, я и делать крыши не умею. Сделаешь потом крышу Ой. на складе. Фуз, ты собираешься в путешествие опять? Ой, я? Я уже иду путешествовать. Угу. А я в Так, мне нужно... Новый... Ты сервер так подлагивает? Шестнадцать сундуков общие, больших сундуков получится восемь. А кстати, я, я принес, я сделаю еще ферму. У нас в личном будет. Да, сейчас снимаю. Ладно, так, будет в три вряд О, вот, так, потом мы тут разберемся. Что как, потому что что-то уже начинает подлайкивать. Ладно. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем дачи, всем пока.